Ну вот, неделя началась. Асад в Восточной Гути якобы использовал химоружие. Американцы прямо возложили ответственность на нас. Твердо пообещали ответить. Мы пообещали ответить на ответ. То есть, напомню, сбивать не только ракеты, но и средства доставки. Ну, то есть самолеты, с которых будут лететь эти ракеты. Ясно, что в этом случае под удар попадают, скорее всего, наши базы в Сирии. А потом американский авианосец, с которого, например, этот удар может быть нанесен. Ну, а далее, как говорят шахматисты, несчитаемый вариант. Да и считать его, честно говоря, не хочется, потому что это вариант настоящей мировой войны. Надеюсь, не хочется считать его не только нам. Надеюсь. Хотя, вся эта политтехнология, она ну, прямо оскорбительно, халтурно сделана, Оскорбительно. Но ну, нельзя же людей за идиотов держать. Повторяю, не помню, какой раз. Гута – ближний пригород Дамаска. Это раз. За последние дни ее покинули почти все крупные отряды боевиков. Вот кадры очередного автобусного каравана с противниками Асада, организованно покидающими этот район. Это два. С отрядами, которые там остались, вели переговоры о выходе в обмен на жизнь. И вот позавчера эти бандиты вдруг выходят из переговоров. Это три. И вот в этот момент Асад вдруг решает применить химоружие. По сути, прямо в собственной столице, в гарантированно выигранной ситуации. И именно по госпиталю против женщин и детей. Как бы, прямо говоря, «Дональд, дорогой, ну врежь уже по мне крылатыми ракетами, да и по нашим русским друзьям тоже врежь, а то мы все уже заждались». Это 4. Ну, казалось бы, достаточно. И так всем уже все понятно. Вопиющий, ни с чем несообразный кретинизм. Но и этого мало. В довершении ко всему пункт 5. Вот он, неопровержимый документ. Вот он. Видео последствий применения химоружия. Видите? Вот безо всяких средств защиты люди помогают отравленным боевым газом детям. Этих фейков было уже множество, но продолжают вскармливать западной публике эту дрянь. Не могут остановиться. Если хоть что-то новое, на этот раз разбирался Григорий Емельянов. Этот день в Сирии начался с налета на авиабазу Тифур. Неизвестные самолеты уже потом российская Минобороны установила, что это были два F-15 израильских ВВС. Не пересекая границу Сирии, из воздушного пространства Ливана выпустили 8 ракет. 5 из них сбила сирийское ПВО. 3 достигли цели. Погибли несколько сирийских военнослужащих и иранских советников. Конечно, надо разбираться. Там сообщений много о том, кто летал, кто не летал. В Вашингтоне, как я понимаю, по крайней мере, вот на сегодняшний момент, на данный момент отрицали, что эти даже наносили американцы или кто-либо из членов их коалиции. Надо разбираться, но это лишний раз говорит о том, что там слишком опасно становится в Сирии, где появились игроки, которых никто никуда не приглашал, которые сами себя туда пригласили под предлогом уничтожения ИГИЛ, борьбы с терроризмом, а потом, кроме этой цели, стали появляться и другие цели, как анонсируемые, так и тщательно скрываемые. Накануне в США обещали жестко разобраться с Сирией, а Трамп дошел до того, что назвал Асада животным. России и Ирану пригрозил, что они дорого заплатят за его поддержку. Все это позиционируют как якобы ответ на якобы имевшую место химатаку в городе Дума, в которой, разумеется, обвинили Асада. Ролик распространили скандально известные белые каски, не раз пойманные на постановочных видео. Особо не утруждались и на сей раз. Вот на этих кадрах пострадавших, как нас убеждают от химоружия, обмывают водой люди без спецодежды, голыми руками. У тех же, кто был в самой Думе, а не просто видел страшные ролики в интернете, в том числе у наших военных, побывавших на месте событий, возникает вопрос, а была ли вообще химическая атака? Группа специалистов войск РХБ защиты Министерства обороны Российской Федерации посетила госпиталь в городе Думы. В ходе посещения лечебного заведения установлено, что пострадавшие симптомами поражения отравляющими веществами, типа Зарин и хлор в госпиталь не поступали. У осмотренных пациентов Госле отсутствовали признаки как поражения нервно-паралитическим газом типа Зарин, так и отравления хлором. Там побывали. Представитель Сирийского общества Красного полумесяца, который пользуется очень хорошей репутацией у международных организаций, включая ООН, включая Международный комитет Красного Креста. Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или какого-то еще химического вещества против мирных граждан. А вот и свидетельства сотрудников красного полумесяца. О в Думе, где они работают не один год, медики узнали из новостей. С 6 по 8 апреля к нам поступали в больницу пациенты только со осколочными ранениями и обычными военными травмами. Ни одного человека не было с химическими отравлениями. Никаких свидетельств химической атаки у пациентов нашей больницы я не видел. Я помощник врача скорой помощи. Вожу пациентов в больницу в городе Дума. С 6 по 8 апреля у нас не было ни одного пострадавшего от химического отравления только обычные ранения более того в красном полумесяце говорят что и в прошлом не видели признаков использования химоружия были три случая в январе и феврале этого года нам привозили в отделение скорой помощи людей якобы пораженных отравляющими веществами с проблемами дыхательных путей после медосмотра мы не нашли никаких проблем оказали кислородную помощь вели физраствор внутривенно и все за время моей работы в думе не было никаких доказательств применения отравляющих веществ они ведь все знали те на западе кто сейчас Обвиняет Асада. Достаточно было вспомнить совсем недавние предостережения Владимира Путина. Во время трехсторонних переговоров с лидерами Ирана и Турции российский президент предупредил, что боевики готовят провокации. Вход идут любые средства. Нами получены, например, неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокации с использованием отравляющих веществ. Условились в этой связи наращивать трехстороннюю координацию по всем аспектам антитеррора. Наращивать обмен информацией. Все знали и в ОЗХО, Организации по запрещению химоружия. Сообщения сирийских представителей слушали и, похоже, сразу же забывали об услышанном. Сирийские представители официально передавали информацию в Совет Безопасности, ООН, суда, в организацию по запрещению химического оружия, предупреждали о том, что готовится провокация с использованием хлора. Все это принималось с сведением. Но, к сожалению, не удалось избежать этого рецидива. Рецидив ⁇ это когда смотришь на происходящее и не покидает ощущение. Все это мы уже где-то видели. Ровно год назад Хан Шейхун. Такие же шокирующие кадры, о которых эксперты потом говорили, инсценировка. И симптомы отравления не совпадали. Зрачки пострадавших, например, были расширены, а не сужены. И автор той скандальной съемки, оказывается, проходил по обвинению в терроризме и похищении людей. И специально обученный журналист, защищенный лишь символическим респиратором, не кашляя ходил возле дырки в асфальте, куда, как он уверял, в тот день угодил химический снаряд. Ну и сама дырка в асфальте. Армейский и химические боеприпасы как правило взрываются в воздухе чтобы накрыть как можно большую площадь а воронки остаются как раз от самодельных им снарядов тех что используют боевики запад этих доводов демонстративно не заметил что тогда что сейчас после ханша и сша ударили по сирийской авиабазе шайрат теперь израильтяне авиабаза Тифур. сомнительное видео в белых касок преподносится как истина в последней инстанции сейчас когда уже победа асада не вызывает никаких сомнений а эти государства Господа пытаются вот с помощью таких фейковых съемок привлечь к себе внимание и как-то изменить характер этой войны. Те, кто не хотят уходить из Сирии, пытаются с помощью своих наемников сделать все, чтобы там остаться хоть под каким-нибудь предлогом. Тактика Запада все та же. Бездоказательно обвинить противника, демонизировать, деморализовать подчеркнутым пренебрежением к любой разумной аргументации. Вот и сейчас на пресс-конференции, посвященной событиям в Думе, Трамп идет на обострение, выступая с предельно жестким заявлением. Мы изучаем ситуацию очень внимательно. Решение примем в течение 24-48 часов. Если это Сирия, если это Иран, если это Россия, если это все они, ответ последует очень скоро, и он будет жестким. Путин несет ответственность за это. Возможно, и если это так, все будет жестко, очень жестко. Речь идет о военных действиях? Ничего не исключено. Рассматриваются все варианты. Есть сомнения в том, кто несет ответственность за эти действия? Для меня лично сомнений практически нет. Генералы все выяснят, возможно, в течение ближайших суток. Совбез ООН собирается по инициативе девяти стран во главе с США. Обсудить химатаку сам факт, который еще не подтвержден, но виновные уже назначены. Там же, но уже по инициативе России, обсудят и угрозу международной безопасности. Президент Владимир Путин по телефону обсудил происходящее в Сирии с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель. В последнем случае Путин указал на недопустимость провокации с применением химоружия. Ну и о том, что на самом деле происходит в городе Дума. На сайте российского Минобороны идет прямая трансляция с пункта пропуска Боевики Добров... Вместе с семьями покидают город. Какой смысл в таком случае травить кого-то газом? И этот вопрос на Западе тоже игнорируют. А когда выходящих из Думы боевиков спросили о якобы имевшей место химатаке, те ответили, что ни о чем подобном даже не слышали. Григорий Емельянов, Павел Боня, Первый канал.